Заходим во вкладку Exploits. И скачиваем любой предложенный чит. Либо Star, либо Splash. Сегодня в ролике буду показывать sar Также он используется без ключ-системы. Splash с ключ-системой. Далее. В поиске пишем Mine Race. Нажимаем поиск. На данный момент есть пока что только один скрипт. К сожалению, я больше не нашел. Ну и в целом особо нету. Скриптов на этот режим, потому что он новый Скорее всего еще Многие не успели на него скрипт сделать Так, ладно Значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать Далее еще раз скачать И вот появляется скрипт Как видите, все очень просто и легко Далее заходим в игру Потом открываем чит Заходим в настройки Ставим DLL от Kernel. Также напомню то, что кренел используется с ключ-системой. А потом возвращаемся обратно. Вставляем скрипт сам чит. И нажимаем кнопочку inject. Ждем пока произойдет инжект. А если ничего не происходит, то еще раз нажимаем. Так. Что-то не получается. Еще раз нажмем. Иногда, конечно, проблемы бывает, но ничего страшного. Короче, я понял, в чем проблема. Значит, смотрите, если у вас вообще не хочет появляться вот это окошко с инжектом, что нужно делать? Нужно нажать Ctrl, Alt, Del. Далее, запустить диспетчер задач. Листаем вниз. И закрываем Roblox. Не сверху, вот этот, не в приложениях. А фоновых процессах нам нужно его закрыть. Именно фоновых. Мы его закрываем. Все. Далее. Открываем чит. Нажимаем кнопочку inject. Все. И как видите, сейчас все получилось. Отлично. Ключ я сегодня уже получал. У меня его больше просить сегодня не будет. Смотрите, чтобы получить ключ... В этом окошке, которое у вас появилось, вы копируете ссылку, далее эту ссылку вставляете в поисковую строку браузера, нажимаете поиск, проходите капчу, вас перекидывает на сайт, на том сайте ждете 15 секунд и нужно повторить все то же самое. То есть вам заново опять эту же ссылку нужно вставить, там уже проходите второй раз капчу, потом опять 15 секунд ждете и так нужно около 4 или 5 раз сделать и на последний раз у вас уже покажется сам ключ. В принципе все очень просто а, далее нажимаем на кнопочку inject появляется скрипт ну довольно такой простенький а, значит самые первые функции самые основные это авто и автомайн включаем и смотрим как видите все работает прекрасно а, также есть функция анти авг то есть как вы знаете, по истечении 20 минут, если вы в игре никакого действия делать не будете, то у вас вылетит. Вот. Чтобы у вас не вылетало, вы включаете эту функцию, можете отходить от компьютера, пойти там погулять, покушать или чай сделать и тому подобное. Вот. И за этот период времени, по истечении, точнее 20 минут, у вас с игры не вылетит за счет этой функции. Так, давайте функции эти отключу, выйдем. 79 монет у меня. И 5 побед Окей, яйца у нас за монеты продаются Или за победы Надо сейчас найти самые дешевые Апгрейды есть, какие-то реберсты Много всего здесь есть, как я вижу Так, ну на яйца пока у меня не хватает Ну не может быть то, что они так дорого стоят А вот, нашел так, значит, 650 монет нужно, да? А, окей, давайте быстренько сейчас включим эти функции. AutoJoin, Автомайн. Auto 20 секунд остается. Сейчас быстренько нафармим, я думаю. И, по идее, мне должно хватить на яйцо. Хотя бы одно. Если не хватит, то, конечно же, будет печально. Ну, будем надеяться, что, что хватит. 5 секунд остается. Ждем. Так, все время прошло. Отлично, то есть вышло. А, и смотрим, начислились мне монеты или нет. Да, монеты начислились и победы тоже. Ну, Но... на яйцо мне, как видите, не хватает. А, я могу улучшать, получается, кирку свою вроде бы как. Правильно? А, их где-то можно покупать, как я понял. Давайте зайдем в апгрейды. Вот, за 10, получается, побед я могу... Улучшить силу. Улучшаем. И получается, как я понял, у меня, по идее, должна была улучшиться кирка. Ну ладно, в принципе, не суть. Я думаю, кто играет в эту игру, вы поймете, что здесь как нужно прокачивать и так далее. Вот. На этом, в принципе, буду заканчивать. Также напомню, то что ссылка на мой сайт будет в описании. Пользуйтесь им. С вами, как всегда, был Исбан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Всем удачи и пока.